Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Лаптев. Сегодня я хочу поделиться с вами очень позитивным видео, которое сняла моя старшая дочь Маргарита. Гуляя по одному из парков города Екатеринбурга, она встретила его необычных обитателей. Это были белки. К ее удивлению, пушистые зверьки не только не испугались, но стали бегать и резвиться поблизости. По сероватой шорстке было видно, что белки уже готовы к зимнему сезону. Постепенно эти любопытные шустрики подбегали все ближе и ближе. Вскоре они без всякой опаски принимали корм из рук человека. А вам когда-нибудь доводилось кормить с рук белок или других диких животных? Поставьте лайк этим пушистым зверькам, если они заставили вас улыбнуться. Друзья, спасибо вам за просмотр. Желаю вам позитивного дня. Берегите себя и своих близких. Всего вам хорошего.